Приветствуем! С вами опять я, Сергей Бердачук и мы продолжаем курс по поисковой оптимизации. Сегодня у нас тема посвящена заголовкам, подзаголовкам по структуре сайта. Имеется в виду даже не сайта, страницы. Это внутренние заголовки самой страницы. Отмечаются тегами H1, H2, H6. Это один из тоже важнейших элементов при форматировании, учитывая, что у нас есть title, description и теги заголовков самый важный тег h1 он в общем то должен включать по возможности вашу основную ключевую фразу точно так же как и тег title они в общем в совокупности составляют основу для определения тематики страницы важное правило что у вас должно быть только один тег H1 на страницу. Только один. А о дочерних элементов. Здесь у нас идет именно заголовок страницы. То есть вот тайтл, тот, который невидимый. H1 это видимый заголовок страницы. Например, купить планшет Nexus. часто ошибка бывает, когда у вас на странице их несколько. Например, тег h1 используется в логотипе сайта и далее например на странице если вы, в вашем шаблоне предусмотрено что тег h1 используется в логотипе в общем да это работает на основную ключевую фразу именно вашего сайта но хорошо это только наверное для сайтов одностраничников когда всего одна страница на сайте если у вас много страниц на сайте то каждая страница должна быть иметь свой тег h1 разные обязательно разные и они как и title должны различаться поэтому желательно использовать для заголовков страниц именно не h2 а h1 заголовок а в логотипе убрать обертку. Вообще теги H, h1, h2, h6 предназначены для группировки элемента вашей страницы под у вас есть какой-то текст вы пишете текст под заголовок текст под заголовок под заголовок когда текст большой его желательно разбивать на группы подзаголовков и по иерархии тег h1 самый первый потом h2 более мелкий h3 но обычно до h4 самое максимальное которое используется и этих h2 может быть больше соответственно по иерархии желательно именно соблюдать такую то есть h1 у нас 1 h2 у нас 1n и так далее h3 в принципе может быть и до h2 но желательно соблюдать именно такую схему чтобы не было пересечений не рекомендуется использовать ссылки в этих тегах часто бывает такое что например какой-то пейджинг по страницам и h2 например оно идет ссылкой это неправильно желательно именно чтобы у вас чистый вообще без каких-то форм элементов форматирования если вам надо отформатировать сделать например красным его это делается через стили CSS, внешние стили css css kss расскажите вашему дизайнеру кто управляет сайтом чтобы принесли во внешние стили все эти настройки тег у вас должен быть чистенький h1 h1 например это текст и закрытие этого тега h1 все никаких там фонтов цветов и так далее сюда не нежелательно не загонять если это надо сделать обычно создается h1 здесь класс и он форматируется, если модифицированный какой-то, он форматируется через теги стилей. Еще по ошибкам часто бывает использование тегов для форматирования боковых колонок. Там новости, последние статьи и так далее. Это в общем тоже неправильно. Считайте, что эти теги предназначены именно для контента. То есть за пределами контента их нежелательно использовать, вы теряете их преимущество. Просто их поисковые системы рассматривают как указание на важный контент, важные подпункты. И желательно текст, чтобы был... Вот есть подзаголовок какой-то, текст 200 символов, не менее. У нас пошел H1, H1 заголовок, потом какой-то блок текста. 200 символов и более и так далее ну и по критериям опять же возвращаемся плюс минус 7 плюс минус 2 вот так 7 9 5 до 9 блоков на странице в общем оптимальное значение 7 даже 5 я бы обычно поменьше стараюсь делать но не более 9. Потому что так устроен наш человеческий мозг. Соответственно, поисковики на это все тоже смотрят и анализируют. Понравился урок? Внизу страницы есть кнопки соцсетей. Кликайте на них. Вам откроется ссылка на запись этого видео. удачных вам раскрутки. Это проект больше ру SEO. Проект по поисковой оптимизации с вами был Сергей Бердачек. Удачи!